привет друзья и с вами снова Жека у себя на балконе и давайте опять послушаем короткий анекдот от меня да да друзья вам не послышалось именно от меня от вашего Жеки поэтому заранее ставим такой вот жирный лайкос можно два и подписываемся на канал а канал еще раз называется жека друзья друзья идет с работы парень у него в сумке баллон золотой краски ну и навстречу ему цыганка так нагло подходит и говорит дорогой позвати ручку Позолоти мне ручку представлен ну парень недолго думая достает из сумки баллончик и поливает ей по рукам цыганка в недоумении с криками набрасывается на эту парня и говорит ты что творишь ты что творишь а парень ей в ответ ну вы же просили меня позолотить вам ручку ну вот я и позолотил Ha ha ha.